На презентации компании Apple, которая, кстати, по слухам, должна состояться уже 12 сентября, помимо iPhone 7s, iPhone 8 и всевозможных, опять же, обновленных MacBook'ов, iPad'ов и прочих аксессуаров, купертиновцы также представят пользователям, так скажем своеобразную вишенку на торте в виде iOS 11 для всех поддерживаемых компаний устройств. Сегодня в этом видео поговорим с вами о том, стоит ли устанавливать iOS 11 в стадии бета-тестирования уже сейчас, как вообще ведет себя эта прошивка, что вы получите после обновления с iOS 10, например, до iOS 11 уже сейчас, поэтому присаживайтесь поудобнее, поехали. Что можно сказать про iOS 11 в целом уже сейчас? Начнем с того, что я лично пользовался этой прошивкой чуть ли не с начала лета. После установки первой бета-версии, спустя 15 минут использования на iPhone 7 Plus, было принято решение откатиться на iOS 10, ибо для использования iOS 11 даже на топовом флагмане компании тогда нужно было иметь просто стальные нервы. На данный момент iOS 11 сильно эволюционировала как по производительности, так и по внешнему виду интерфейса. Однако даже на iPhone 7 Plus, iOS 11, Beta 8 на борту все равно встречаются определенные подтормаживания и лаги, например, в шорткатах 3D Touch, дерганый вызов которых реально напрягает. Касаемо автономности, в сравнении с предыдущими бетами этот параметр заметно подтянули, но 4-5 часов в активном режиме использования для iPhone 7 Plus так себе мягко говоря. Стоит ли покупать беспроводные наушники от Apple, рабочий способ скачивания музыки в офлайн из контакта на iOS и что делать, если не включается смартфон или планшет? Обо всем этом тебе расскажет Саша на своем канале iTrue Expert. Подписывайся скорее, ссылка в описании. Что вы получаете после обновления с iOS 10 до iOS 11 бета 8 на данный момент? По большому счету много чего, начиная с обновленных параметров в системе как статус Бар, иконки стандартных программ и тому подобное. И заканчивая обновленными фишечками, типа записи экрана iPhone или iPad без компьютера, полностью новый контрол-центр с фишками 3D Touch для iPhone 5s и iPhone SE, к примеру, а также обновленный виртуальный ассистент Siri с более человеческим голосом. И кстати, ее еще и более менее шутить научили. Хорошо, шла завжди с Получилось. Итак. Ставить iOS 11 Beta 8 уже сейчас стоит, так как лично я не вижу никаких предпосылок, чтобы этого не делать. Все работает более чем достойно и приемлемо. Все игры и приложения, необходимые для повседневных задач, также работают стабильно и без каких-либо сбоев. Так что можете смело ставить iOS 11 Beta на свое основное устройство уже сейчас. Вы смотрели канал Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.